Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, друзья. Я искренне хочу сказать огромное спасибо журналу «Очевидец» за эту потрясающую и очень приятную для меня награду. Отдельный респект и привет Юле Васильевой. И, несомненно, конечно же, огромное спасибо оргкомитету этого конкурса, организаторам этой великолепной церемонии. Спасибо еще раз.